Ух ты! Кто нас тут прошел? И что там? Мошелы не хочешь? Так и так, дамы и господа, сегодня мы отправляем 10 ящиков маточного поголовья на Полтаву, именно в Хорол Александру Смотрим краткий обзор по червю Как видим, червя есть Здесь червячок Я скажу, ребята, что немножко жарковато сейчас на данный момент и по транспортировке на червя по транспортировке мы будем делать следующим образом значит ну, все прекрасно видно червячок здоровый полузрелый О. что мы делаем Мы, значит в маточнике охлаждаем температуру до 15 градусов О. после берем вот первый, сейчас второй ящик, вот туда. Это красавцы, череп красавец. А, все отлично. Вот есть, коконы есть. Значит, берем лед, вот такие вот бутылки со льдом и ложим на солому сверху, только ложим под один край. То есть вот так вот ящик, потом упаковывается ящик сверху, упаковывается. Этим мешком Так, ну мы смотрим дальше И разлажу пока на каждый ящик лед Смотрим с вами дальше обзор По червю Видим, отлично Червячок есть Отлично вот Это мы с вами посмотрели уже Три ящика, смотрим Четвертый Ну тут сверху даже, видно, красотища Уже есть червь Все отлично Так Глубже немного, все черячок есть отлично, так Александр вам отправляется 10 маточников отличного калифорнийца Мы Уже с коконами, с мальком, ну вот видим тоже есть червячок, все отлично, так пятый Тоже видим есть шестой, седьмой тоже есть красотища 8 червячок так есть восьмой тоже красотища и девятый ну я уже через сверху девятый и урна влаги немного добавить сейчас добавляем влаги О, и десятый все как мы с вами видим у маточники полторы тысячи червя есть клиенты, которые пересчитывали, потом звонили, говорили Большое спасибо Так, 10 маточников И кошка Анфиса Которая помогает нам ловить мышек Ну, вот, вот мы видим Делаем заготовку сена на бурты Всем спасибо за внимание Когда наш червь приезжает к вам На ферму Вы звоните и мы вас дальше консультируем Что делать вам дальше Алло. Алло, Александр, день добрый. Алло. Александр, день добрый. Добрый день. Все, я вам отправил по новой почте. в каждую вложил по бутылке льда, чтобы температура не поднималась. То есть все там нормально будет. Все хорошо, добрый. А в общем, здесь вы никого не повыйне. Завтра себя завтра будет. Да? По-моему, на пятницу. Сейчас я накладную, Я накладную, номер накладной смс-ка вам скинул.